А что ты не видишь? Все, да подожди. Все, пошло, давай. Да что так близко? Что видно было? А чем запечатано? А, ты вообще он на отрывается? А что не так. А бока нормально заснет? Нож, подожди, не лезь. А, ни хрена ты их не открышь. Что-то рвать. Давай. Все. Телефон, дядки пришел. Сядь дай мне ножнички. Дай резануть чем-нибудь ему. Егор, принеси-ка ножечка канцелярского. Да. Леша его сломал. Сейчас тебе секиру принесу. Да не надо ж так раскидывать по хате. Сказал, наелся. Так тихо-тихо, Леш. Да не трогай ничего. Ну ты хоть ножнями аккуратно. Ну-ка. Ты что видео отсылать? Проверим, телефончик, что за пришел ну Маме, да? Папа -папа Доги. подожди, Здесь. дай засымим. О, давай. Ты что, он такой здоровый? Да. Ого, лопата. елки зеленые. мне через камеру плохо видно. Ты живешь, да. а, что, а что туда все уходит? Комплект? Сам телефон, подожди, вот, силиконовый чехольчик. зарядка. Зарядка на 1 ампер. Да, 1 ампер. И зарядник. Вот, а ну, подожди телефон а. в школе. А не надо снимать его на что. А, я включить телефон надо. А, что так Ой, не включится? Нет, конечно. Ну-кась, подожди. О, все работу себе нашли, забивай, Леш, молоток. Молоток дать тебе. Макароны. Покорми телефон, покормить надо. На, лялечка. Вы что, сама ума посходили? А есть, вы будете? Я даю чуть-чуть покормлю Когда ну, мы сейчас на улицу ходим Ну, а что ты там? Ты знаешь, уда, надо. Да, Что ты хочешь, чтобы я сломал мама. его сразу, пока новый? После улицы я не уведу А куда вы собрались езжать? Э, вот эта лампочка в машине перегорелась, ты делать помоги Да сделать не станет не мой не, не, не, не, не, не, не, не может сделать а он а, что уже работы пришел? и город Адика а вот 3000 ампер а че у тебя этот, зарядка на 1000 а сколько? на 1000 ампер еще ампер ну ка подожди включает включает телефончик ну ка Не, не, включ... Она Она не включается. это по идее заряженный должен быть. А ты правильно хоть поставил? На, сосиску. Да, все правильно. По-другому не поставить. пеленку не, не надо, не На. по -по поставить. Завелась машина со второго раза. Егорушка слезь. Сенс своих дочесика положил. Слезь, слезь. Сейчас он включаться будет три раза до Ну экран не битый. Сейчас пещина уже будет. Да? И экран не битый, так вот и Это пеленка заглаживает. Беленка заглаживает. А вот а, этот висло на какую А, вообще, пленочку. Нет, тут пеленка, тут пеленка тут пеленка тут пеленка ну, нормальный да. телефон не битый Ну да. зато а надо пеленку отдавать сейчас все оторвем отрежем этот нормально все по, по комплектации пришло да все все а, ну все ладно телефон пришел проверили нормально работает все <сёк>